Всем привет! Хотел поболтать с вами сегодня на некоторые насущные темы, но потом понял, что, наверное, даже болтовня меня иногда порой утомляет. Поэтому я взял и написал в на то, что волнует меня в данную секунду. Тому, кто не поет, он не поймет, но вам, я думаю, иногда это полезно будет. Вам достаточно лишь вслушаться в то, что я говорю, так как я уложил в несколько строк, все то, что хотел рассказывать вам минут 20-30. Я просто зачитаю. Раньше людей штрафовали за маски. Прячешь лицо, значит вор и бандит. Ну а теперь мир сменил свои краски. Не продадут хлеб, не получишь кредит. Царь подминает патрон под все свободы. Странно, но многие с этим согласны. Канули в лету лихие народы, ибо они для сей власти опасны. Мне очевидно, что всех нас ждет гетто. Люди покорно взирают на сцену. Раб не желает на власть вводить вето. Раб и не знал никогда себе цену. Вот такое стихотворение. Я его разместил в сборнике «Цензура». Если кому интересно, можете ознакомиться. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!